Всем привет! Компания Nagazu.ru Очередной монтаж ГБО на Mazda 6 Оборудование БУ клиент привез Дешманный комплект БУшный Изначально ставился также не у нас Оборудование электроника аеб шная Digitronic 32-пиновый блок Урезанный Просунки тоже диджитроник двухомные и редуктор томасета Nordic а, ну и нам это надо собрать как -то. вот мы засверлились засверлились в дюральку не в пластик, а в дюральку на некоторых мазах здесь заслонка бывает, то есть Сверлиться нужно после заслонки. Если засверлится пластик здесь до заслонки, то машину корректно не настроить. Там всякий холостой ход плавает. И тачки, дергания, всякая шляпа. Вот это под капотом так происходит. Кнопку переключения по желанию клиента сделаем вот в этом кармашечке. Просто на проводе останется. И баллон вместо запаски также на 53 литра, тоже БУ. И заправочное про желание клиента также в бампере, о, в бампере, в багажнике на планке закреплены. В дальнейшем, скорее всего, ГБО демонтируется. И машина продастся без ГБО. Стоимость пропана на данный момент падает. В Перми на данный момент 21 рубль. Все равно дорого. В некоторых регионах заметно дешевле. Если интересует установка ГБО, пропан, метан, газодизель, прямой впрыск, мы все это ставим, обращайтесь в компанию на газу.ру. Всем пока!